В целом, Одам относит к этому типу только пассивного нарцисса, который демонстрирует тщеславную, самонадеянную позу с очень сильно раздутым эго. Посмотреть, обратите внимание на среднюю зону, на статично-вальяжное движение. Демонстрация аристократизма, культуры, важности, успеха. Но на самом деле этот человек очень эгоцентричен.